Вот смотрите, что такое менеджер. Я немножко хочу поговорить с вами именно о квалификациях. У нас есть квалификации, которые не привязаны, не привязаны к маркетингу, получению денег впрямую с маркетингом. Но мы сейчас работаем над этим. Я хочу вам сегодня открыть вот это видение наше, да, чтобы вы поняли. И мы сами, вот я лично разбираюсь, вчера начал рисовать, готовить презентацию, и у меня возникло так знаете, много открытий для себя. Ведь на самом деле во многих компаниях, в сетевых компаниях, да, стремятся делать квалификацию, иногда такое, любыми путями, лишь бы сделать, потому что за это дают что-то, за это платят, за это поощрение, путешествия. У нас изначально вообще не было никаких предпосылок делать какие либо какие-либо ранги, квалификации, потому что мы свободное сообщество, нам это не нужно, нам не нужно, не нужно отстраивать, мы строим просто товаропроводящие сети. Мы знаем, как это делать, мы даем возможность любому человеку быть в любой ипостаси, учеником, тренером, спикером, инвестором, просто наблюдателем, он пришел в сообщество, уже хорошо, что из него будет, это он сам принимает решение, получая вот этот доступ к базе знаний. База знаний дает возможность правильнее действовать. Начинаешь действовать, получаешь навыки, получаешь навыки, получаешь результаты, все, все счастливы. И цель была такой, да она такой как бы и остается. Но прошло время, когда мы понимали, что это пошло от наших мастеров. Вы знаете, у нас в команде 16 мастеров, это первая линия компании, и у нас были в начале очень много оперативок, ежедневные оперативки с мастерами, потому что нужна была обратная связь, обратная связь от всего сообщества не получишь, мастера брали у своих командах, и на каждый, там, каждый, каждый день, не раз мне, каждый день на планерке шла обратная связь, что нужно лучше, что изменилось, что говорят, что она слышно. Ну как бы вот так, и в связи с этим э, очень мудро сделали, то что так поступили, в связи с этим пошло хорошее колоссальное развитие. И потом от мастеров уже поступило предложение, ну почему бы нам не сделать какие-то рамки, не проявить, ну кто-то хочет строить, кто-то клиент, кто-то обучается, ну кому-то это интересно может быть, но это же захватывает, когда что-то выполняешь, что-то получаешь. И придумали статус, тоже не за один день обсуждали, но у нас есть вот такие статусы. Я бы думал, ну почему у нас так мало людей э, вот в статусах? Э, скорее всего, потому что на это мы не делаем никакого фокуса, и команды не делают на этот фокус. Я хочу сейчас даже не сфокусировать, а вот показать, почему кто-то, кто хочет, на это стоит, не то, что можно, а стоит обратить внимание. У нас есть квалификация менеджер. Это когда ты VIP, и у тебя три VIPа. Чтобы двигаться, чтобы двигаться вообще в жизни, да, по жизни, то нужно к чему-то просто стремиться, какую-то цель ставить. Я понимаю, что как-то я слышал разговор, вот этот а гранд-мастер – это вообще невыполнимая такая, знаете, цель. Это очень далеко, в компании нет ни одного гранд-мастера, и вообще еще нет мастеров даже, и почему-то долго квалификации, наверное, сложные. Еще раз повторюсь, они, давайте посмотрим, они очень простые, и их не делают только по одной причине – как-то мы сняли с этого фокус, не дел, даже не сняли, а не делали на это фокус. Никто его так особенно не стремится выполнять. Теперь я хочу показать, почему стоит. Да? Вот менеджер – это ты вип и у тебя 5 випов. Следующая маленькая цель – это ты становишься лидером. Это тогда, когда у тебя в сети, в сети в первой линии… Нет, не так, извините. И менеджер – это когда у тебя в первой линии 5 випов. 5 випов. Вторая квалификация делается проще. У тебя есть э, стат, желание стать лидером, у тебя должно быть пять менеджеров в любой глубине, но в пяти разных ветках. Это может быть один человек в первой линии стал. А второй человек не смог стать еще, но ему в третьей линии появился партнер, сильный и стал. А это уж в пятой линии стал, неважно. Лишь бы в пятой глубине имеется в виду. Лишь бы в пяти линиях, в пяти линиях, на любой глубине. На первой линии, на второй, на третьей, на пятой, седьмой, десятой, неважно где у тебя появился менеджер. И у тебя появляется статус лидер. Точно так, чтобы не заморачиваться, когда читать. Мы решили, что здесь мастер, это когда у тебя в любой глубине, в пяти линиях появится э, один лидер, один лидер, еще лидер, еще лидер, еще лидер, еще лидер и ты мастер. Ну а гранд-мастер, когда у тебя в пяти линиях на любой глубине появляется мастер, тогда ты становишься гранд-мастером. Э, хочу показать вам, что это дает, это пока только первая привязка. На самом деле мы понимаем, что квалификациям у нас сейчас потихоньку будет накапливаться капитал компании вот, в бонусах всяких да, и конечно же для мастеров и лидеров, гранд-мастеров, в принципе, будут всегда э, ну, увеличенные бонусы. Давайте я покажу сейчас вот первый наш шаг, да, что мы решили э, применить для квалификации. Так как у нас в маркетинге 100% распределяется, то уже ниоткуда было, не хотелось забирать у кого, с какого-то бонуса и отдавать это лидерам. Поэтому смотрите, из-за того, что у нас идут много проектов, много, мы сообщество, и мы привлекаем много интереса со стороны, поэтому будет привлечение разных проектов, участие в разных проектах. И естественно, они будут, чтобы мы сотрудничали с ними, делать нам определенные подарки, вещи. Я только что, вот, меня мысль умерла, ну, а представьте, мы при, привлекаем в команду какого-то крутого туроператора, к примеру, да. И туроператор говорит, слушайте, ну давайте я вам дам 100 поездок. Или там ну, что-нибудь вам такое дам, чтобы вы реально продавали мой продукт. И ну, вот эти баунти, они будут 100% от каждого проекта. Я хочу вам показать на примере сейчас одного проекта, в котором мы уже получили токены. Помните, у нас было 150 тысяч токенов, компания Фуарт подарила, и еще 200. Все, по-моему, 350 тысяч. Смотрите, как распределяется по статусам. 20% дарится всем. Всем участникам распределяется 20%. 56% распределяется активным. Активный – это тот, кто за период этого промоушен, за этот срок, компания выделила, допустим, в течение месяца, двух или трех, сделал хотя бы одну продажу. Basic, Smart или Life. И, да, Basic, Smart, там, Life, Basic+, плюс, неважно. Но для того, чтобы здесь не было уравниловки, допустим, я продал Basic, а там, Лена продала VIP, и чтобы не было одинаковой, все-таки больше работы проделано, ввели бальную систему. Для профи это 3 балла, для стандарта это 2 балла, для басика плюс 1 балл, ну и тому подобное. Так вот, 56% распределяется среди активных, 14% среди менеджеров, 4% среди лидеров, 3% мастерам и 3% грандмастерам. Давайте посмотрим на примере вот буквально следующего из всего. И их будет много, да, таких предложений. Допускай, это все цифры. Назад. Так, цифры, это, скажем так, на вскидку. Я взял, что вот ICO, который приходит к нам, какой-то проект говорит, мы хотим вам дать 300, 500, 500 монет, 500 токенов, 500 тысяч. И распределите, как хотите. Абаунти у нас распределяется следующим образом. 20% всем. Смотрите, из этих 500, что получится? 20% это 100 тысяч монет, разделим на 78 тысяч текущих наших партнеров, 78, да, любых всех. Получится, каждый получит по одной 1,28 монет. 56% распределится среди активных. Допускаем такой вариант, что 25 тысяч в это время сделали хотя бы одну продажу. Это просто такая просто цифра на вскидку. Может быть, все 78 тысяч сделают. Но если 25 тысяч сделали продажу, то получится 11 монет распределения. Теперь смотрите, давайте менеджеры. Менеджеры, я честно не знаю, я хотел у Анатолия сегодня точно отчет спросить, сколько реально компаний-менеджеров, но ну, на вскидку пусть будет это 1000-2000, значит 14% распределится, 70 э, тысяч монет распределится уже на 2000, это будет 35 монет каждому. Лидеров, лидеров порядка около 20, было недавно 13-15, но думаю, что 20 уже есть, может 22-25, я написал 20. 4% это 20 тысяч монет. Значит, каждый лидер получит тысячу монет. И у нас нет ни одного мастера. Но монеты эти лежат для мастеров, гранд-мастеров. 15 тысяч монет получит тот, кто станет сейчас первым мастером. Если будет два мастера, то по половиной тысяч монет. Три мастера – по 5 тысяч монет. И точно так гранд-мастера. Значит, если ты станешь сегодня мастером, то ты получишь 15 тысяч монет. Так как ты уже лидер, ты получишь тысячу монет, так как ты менеджер, ты 35, короче, ты соберешь все вот эти монетки и получишь столько, сколько тут распределится. Ну и грандмастер же самое. Поймите, мы в начале самого пути. Это путь, вроде казалось, это путь длиной в год. Год это много, но для проекта, который собрался жить там 20, 30, 40, 50 лет, я вам скажу, это вообще ни о чем. Мы даже не появились к нашему знаете, к нашему благу, не стыду, а к благу, у нас всего лишь два проекта. Два. Будет 22, будет 42, будет 52. И вот эти квалификации, и это я взял только один маленький пример, где распределяются просто ну, токены, где мы участвуем в распределении вот этого баунти. Понимаете, о чем я говорю? Откликнитесь, вы меня хорошо слышите, потому что я вижу, что... Не, вернее, никого да, не вижу. Все, все понятно, и слышно. Окей, благодарю. Теперь смотрите. Спасибо, спасибо. хорошо, все видно. Окей, ну спасибо. Теперь смотрите: еще раз хочу вот показать, э, знаете, сегодняшний день это то, чего не было вчера. И многие на это еще, к сожалению, я чувствую, не все обращают внимание. Без всяких мотиваций, просто констатирую факты. Вот все знают вот этот наш, наш маркетинг, эту нашу табличку, где мы взяли просто классическую форму, 5 по 5, и со временем это строится. пусть это вы сделаете за год, ну, кто-то сделает за год, кто-то сделает за два, пусть там за три года, кто-то в проекте будет какое-то длительное время, команды строится и заполнится, пусть даже допускаем, что эта таблица заполнится, Форма заполнится не на 100%, процентов, а там на 20%. Но если мы сделаем 5 по 5, проработаем с командами, допускаем вариант, что идеально отстроилась команда: 38 биткоинов в этом проекте. Теперь я хочу показать вам сейчас многие, тут, в принципе, это командное собрание, тут уже все партнеры, все, которые построили каким-то образом, у кого-то первой линии 3 человека, у кого-то 5, у кого-то 7%, я рекомендую дать еще. Даже не буду возвращаться к той таблице, хотя это же несложно. Давайте вот, вот, вот сюда. Что нужно сделать сейчас? Независимо на каком ты уровне, вот мы сейчас с Еленой делаем это то же самое, нужно распечатать хотя бы минимум 5, а лучше 10-15 таких листов. Написать вот здесь, написать свой статус. Допустим, ты, допустим, ты менеджер. Значит, у тебя уже есть 5 ВИПов. Тебе нужно с каждым ВИПом, допустим, я четко знаю, что у Олега было, когда он стал лидером, у Олега было, по-моему, 8 или 9 менеджеров. Но там какие-то менеджеры были в одной ноге. Там 2 или 3, здесь 2. И нужно было, чтобы стать лидером, нужно было 5, 5 ну, в, разных, в разных ветках, в разных направлениях. Теперь смотрите. Берете, пошагово, берете своего первого ВИПа и смотрите вместе с ним. Ну, Вы видите своих активных, неактивных. Кто-то там зашел на хайпе, вау, вау, это круто, пригласил 5 липов и исчез. И такое может быть. Поверьте, не оставляйте его на какое-то долгое время. Постоянно его информируйте. Вы даже не представляете, сколько людей, которые зашли, отвернулись и шли, какой процент возврата. И этот процент будет увеличиваться все время. Почему? Ребят, мы выстояли? Мы прошли целый год. Мы прошли определенный этап непринятия, признания, насмешек. А мы медленно-медленно идем. Медленно, медленно это хорошо. Медленно, главное, медленно и правильно. Да? Это лучше, чем быстро и неправильно. Быстро кидаться куда-то. Мы идем своей скоростью. У нас есть своя скорость, свое видение, свое направление, и мы движемся медленно и уверенно. Это очень круто. Всего лишь год, у нас много изменений. Еще год, еще большее количество людей реально повернется и из новой, и из тех, кто просто пришли посмотреть, которые что-то не получили, которые недополучили в проекте, видение было, они хотели увидеть сразу полную картинку, мы им дали полную картинку, но они хотят ее видеть сейчас. А у нас есть путь до этой полной картинки. И вот многие, многие просто поворачивают голову, эту сторону начинают смотреть более внимательно. И поверьте, если вы посмотрите свои команды, свое окружение, происходит то же самое. У меня э, лично, да, я звоню человеку, который зашел, одним из первых звоню, он говорит, что круто, вы развиваетесь, я наблюдаю, не дурак ли я, что не участвую. Вот вы будете такое слышать. Просто поддерживайте контакт, связывайтесь, информируйте о том, что происходит. Приглашайте в Турцию, приглашайте на события, приглашайте на командные встречи. И еще больше появится интерес. Как Олег сказал, мы четко должны понимать, что люди покупают наши отношения к бизнесу. Как вы относитесь к этому проекту, это не обязательно там, его любить, как-то использовать. Просто как вы относитесь к нему, так и команда будет относиться к этому проекту. Вот ты распечатал и проговариваешь с каждым человеком. И делай, команда твоя делает то же самое. Если ты нашел человека, говоришь, слушай, ты видишь свою команду, у тебя уже 4 липа четыре ВИПа, и ты теряешь постоянно распределение этих бонусов, а это будет быстрее и быстрее, никто не будет спрашивать тебя, робот автоматически будет распределять аирдробы, эти баунти, эти подарки постоянно будет распределять. Ты даже не заметишь, как ты пролетишь мимо какого-то подарка в виде какого-то, ну пусть там гаджета, в виде какого-то путешествия, в виде какого-то билета, который тебе будет стоить 100-200 долларов, ты пролетишь мимо, и ты даже не заметишь, сколько в течение года ты потеряешь только из-за того, что ты ну, мог бы давно сделать этого ВИПа, мог бы давно сделать, но ты не делаешь, потому что тебе не интересно. Вот вам нужно самим нарисовать картинку. Может быть, даже, знаете, как я делал с Леной, мы брали ватман, большой лист, рисовали я, там, в данном случае мы. Мы и рисуем там один, два, три, 4, 5, И начинаем создавать, формировать команду. Как это будет выглядеть? И даже мы брали такую вещь, делали, нас научили, что ты карандашом вписываешь вот в эту ячейку. Я хотел, чтобы здесь стоял Виктор или там Оля. И поверьте, много раз, когда именно в этом месте по приглашению, потому что ты же записал, вселенная получила именно на физическом уровне уже сигнал, и она ищет эту Олю и переведет тебя в команду. Может получиться, что эта Оля придет на уровень ниже, но когда ты прописал человека в твоей команде, рисуй, рисуй, потому что все отсюда нужно выгрузить куда? В физический мир. Единственная возможность дать Вселенной создать нам обстоятельства, это выгрузить из головы на бумагу. На бумагу, на, не знаю, на картонку, на листочек, в компьютер, но лучше, чтобы ты именно прописал, сразу у Вселенной появляется команда, получить ну, создание обстоятельств вашей встречи, заключения контракта. Вот такие пять листочка проработай с каждым своим партнером. Даже с тем, которым, скажешь, ну, он, наверное, не будет, просто поговори. Возьми, Пау, возьми у него там ну, тайм-менеджмент свой, да? возьми пять минут, скажи, есть тебе 15 минут поговорить, есть пять минут. Сколько он тебе даст, столько и расскажи. Открой, покажи, говорю, смотри, мне надо еще одного лидера, мне надо одного менеджера, мне надо одного гейпа. Я сейчас создаю команду, вот фирмы формирую. Причем говори, что не только ты формируешь команду. Представь, что вся компания, вся наша команда сейчас формирует команду. И ты не один будешь, который купил липы и не знаешь, куда деться. Ты просто вливаешься в сообщество. Я уже сегодня вот подумал, что возможно, нам надо делать командные встречи, именно, как Сергей Ханин тут рассказал: может, давайте продвинемся по финансам, давайте по каким-то фишкам пойдем, давайте мотивнем сами себя, создать вот это. Теперь смотрите, вот, вот мы посчитали. Уже сейчас у нас у, с вами сформированы какие-то команды. У кого-то 100 человек в бинаре, у кого-то 200, 300 в компании. Я только что посмотрел, вот, буквально за 3 минуты до открытия открыл вебинар, маркетинг, бинар вебинар, и посмотрел. В компании сейчас на, ну, на сей момент 16 600 человек в бинаре. Всего лишь 16 600 человек в бинаре. Много, значит, есть бэйсиков, есть стандартов много. Потому что изначально, вы помните, начинали, продавали весь месяц там бейсики, потом стандарты, потом профи, потом только випы. И на старте огромное количество зашло на бэйсики, и может кто-то дальше не пошел. Это, это наши ближайшие будущие деньги, люди будут апгрейдиться. Я сейчас вижу в бинаре, в то время как в бинаре выплачивается 0.0.14, да, я вижу 0.0.33. 0027. Это значит, те, которые зашли в первых уровнях, начинают приходить в бинар. Которые заключены контракты или делают апгрейды. Апгрейды в бинаре пойдут. Это сумасшедшие деньги. Но мы маркетинг сейчас не будем рассматривать. Смотрите, что я предлагаю. Посмотреть на это вот таким образом. Сейчас уже у вас сформирована какая-то команда, и кто-то там сколько-то есть, да? Смотрите, есть такая. Есть правила, правила какой-то активной работы. Берем, допустим, 15 дней. 15 дней, один в день. Это активно, это нагрузочно, это довольно-таки сложная работа, и она годится, допустим, не для наших уже там статусов, и для, когда мы уже проработали свое окружение, и одного нового человека, нового VIP один в день найти сложно. Для новичка, для старта это реально круто. Он спокойно, может 15 дней, если он в тонусе, вы его зарядили и вместе с ним помогаете, прямо вместе с ним две недели прорабатываете, то в вашей команде или помогая ему в его команде, в команде вот этого человека, вы его спонсор, появляется, помогаете ему сделать три випа и работаете с командой на глубину. Даже пусть это исполнится на 30-40%, но в вашей команде появится около 100 человек или 50, или 30 человек. Есть вариант, есть такое правило 272. /72. За 72 часа это, это можно сделать командной игрой. Я вот подумал, что может мы подумаем с лидерами, может мы мотивнем сами себя, сделаем такую фишку. Два Ладно. человека за 72 часа. Приходишь вот uh -huh. сейчас. Какой-то день берешь, как обычно, с понедельника начну, да, можно, можно и так. Вот с понедельника я стартую. У меня цель за 72 часа подключить два человека, помочь сделать им то же самое. 15 дней у вас сформировано, это ни много ни мало, это пол биткоина, пол биткоина это полторы тысячи долларов за, это только в линейке. Я сейчас не беру ни матрицы, ни бинар, в два раза будет больше, это где-то биткоин полтора. Это при условии, если нужны деньги, да, и ты себя можешь смотивировать на новый подвиг. Но можно такое для себя, нарисую картинку одного человека в неделю. Я подключаю одного ВИПа в неделю, у меня уже сформирована команда, я отхожу в сторону, команде уделяю 20%, приглашаю их на всякие вебинары, на обучалки, уделяю вот этому там 10-20% и 90 или 80% времени я кидаю себя в тему поиска одного ВИПа, одного ВИПа в неделю. Вы можете его найти в понедельник, во вторник или в среду. С этой точки берете новую опять, допустим, вы его нашли в среду, БИП заключил контракт, и вы берете с ним правило, допустим, 72 часа. Говорите, тебе важно сейчас? Три человека, одного человека в день или два человека в 72 часа. Мы привлекаем, беседуем, берем там, проводим контракт, запускаем их в систему, показываем первые там школы, четыре шага, запускаем бизнес, выявляем его потребность, хочет, не хочет. Понятно, но может такой получиться, что человек послушал вас, говорит, слушай, мне только -то лайт-режим, мне это не годится, мне, я занят, да не могу, у меня опять а мне интересно обучаться. Окей, в сторону следующего, тебе нужно найти одного випа не просто випа-клиента, а випа-партнера твоего. Ты не представляешь, что получится у тебя, если ты это сделаешь. Потому что к отстроенной готовой команде, где уже что-то происходит, ты берешь, запускаешь одно, одного лишь, одну активную ветку, и это твоя ветка в линейке. Но в бинаре и в матрицах это командная работа. Ты наполняешь команду новым потоком. Новым финансовым потоком закрываются матрицы. И смотрите, я хочу показать вот то, что, скорее всего, не все наблюдают и видят. Вот еще на одном примере, на одном примере, еще будет два примера. Вот этот пример еще будет. Смотрите, бинар. Я сказал, что в бинаре 16600. Я уверен, что не все из вас знают, сколько у вас в бинаре. Вы можете посмотреть у себя в маркете. Можете все это посчитать, посмотреть. Допустим, я беру э, среднестатического человека. Сейчас, допустим, у человека в бинаре, пусть бы тысяча, полторы тысячи. Это даже, наверное, не мастер. Ой, мастеров нет, это даже не лидер. Это менеджер. Менеджер. И в его команде есть в одном плече, всегда одно плечо больше, одно меньше. Допускаем, я просто от фонаря написал, 700 человек и 300 человек. Теперь смотрите, запустился у нас первый проект не новый проект, а первый проект на, на, в нашей кнопочке проекты, Не на маркетплейсе, сейчас маркетплейс не рассматриваем, рассматриваем проект, как бы сателлит, да, куда мы, наш оффер, мы говорим Smart Trade Coin, нам понравился этот продукт, мы готовы поучаствовать, все, мы его продвигаем, но компания за это что-то нам берет, как в бонус делает. Давайте посмотрим, что произойдет, что произойдет вот с человеком, у которого есть команда. Допускаем вариант. Как же мне это убрать, чтобы мне не видно своего экрана? Так. Ага, вот я буду да. сюда, чтобы буду. Все. Смотрите. Допускаем такой вариант. Сейчас разговор идет о Smart Trade Coin. Компания предложила нам участвовать в продвижении этого проекта, участвовать в ICO с получением уже готового продукта, вы посмотрели, я думаю, что все наши партнеры посмотрели и говорят, я хочу просто показать расчет. Что происходит, если 300 человек за первую неделю, вот я смотрю три недели, Первая неделя была, сейчас идет вторая неделя, будет третья. За первую неделю 300 человек, понимая, что участвовать в этом интересно и хочется распределения, зашли на рекомендуемую сумму, как мы говорили, ребят, без фанатизма. Это просто, мы присмотрелись к этому проекту, проект хороший и вы можете поучаствовать. Рискуйте 10 долларами. Это даже не риск, не рискую, а участвуйте 10 долларами. Там есть определенные условия, кого-то заинтересовало. Допускаем, что 300 человек по 10 долларов оплатили первую неделю, потому что нам сообщество доверяет, там гораздо больше, конечно, зашло, там несколько тысяч уже зашло. Ну, берем 300 человек в команде этого человека. Человек сделал товарооборот, команда сделала товарооборот 30, 3000, 12 Ребят, у кого-то микрофон выключите, пожалуйста. 12,5% мы получаем по маркетингу. Смотрите, 300 человек приобрели смарт-трейдкоин на 10 долларов, товарооборот 3000, 12,5% партнер получает. Вот, допустим, вот в этом мы говорим об этом человеке, о его команде. Он получает 375 долларов и 4167 трейкоинов, потому что сейчас идет удвоенный объем на прямой бонус и бинарный бонус. 25 процентов в бонус бинарный, из них 12,5 в долларах, 12,5 в монетах. Теперь смотрите, так как там есть правило 4Х, то скорее всего люди, разбираясь, и мы проводим вебинары, вовлекая людей, говорим, что это интересно, посмотри, скорее всего допускаем вариант, что 200 человек доплатят до сотки, потому что чтобы получать не 40 долларов, а получить 80 долларов, 90, 100, 400 долларов, потому что команда маркетинг все равно наполняется, мы видим с какой скоростью. Допускаем вариант, что до понедельника, до ночи понедельника 200 человек доплатили до 100 долларов. Товарооборот произошел 18 тысяч и 12,5% это 2250 долларов и 25 тысяч трейдов. 25 тысяч рублей. Проходит третья неделя и э, компания или партнеры слышат о том, что если сейчас выполнить квалификацию на 300, купить себе койнер на 300 долларов, то в подарок приходит э, сам арбитражник, сам робот, сама программа, программное обеспечение, которое стоит годовое ее обслуживание и на целый год вам дарится. И еще мало того, видя, что у, приходят деньги, чтобы выбрать тех, кто, скорее всего, допустим, 100, 100 человек, всего лишь 100 человек из этих 700 тысяч человек доплатятся до э, пакета 300 долларов. Что получит человек? Двиз, это товар 21 12 тысяча, 12,5 процентов, 2625 – 29 190 трейдов. Помимо того, человек сам для себя покупает э, пакет на 300 долларов. Ну, скорее всего, потому что он понимает, что, во-первых, надо получить больше денег, он по и получить сейчас 70% баунти, потому что если ты приобретаешь пакет хоть на 10 долларов, хоть на 10, хоть на 20, хоть на 30, до еще осталось, по-моему, 2 или 3, 3 дня, по-моему, осталось, когда компания дарит 70% плюсом к тому, что ты приобрел. Ты, получается, приобрел на 300 долларов всего лишь 3336 3, монет, плюс 70% это 5671 трейд ты получил. И, скорее всего, твоя первая линия, 5 человек, как минимум, да, мы же говорим о менеджеры. менеджере. Твоя первая линия повторит и сделает то же самое. Что произойдет? Пять человек по 300, это полторы тысячи, ты получишь 10% процентов прямого бонуса, директ бонуса это 150 долларов, и 1668 трейдер. Вот прошло три недели. Мы берем приблизительный пример. Вы каждый можете это просчитать. Смотрите, что вышло за три недели: 5 четыреста долларов и шестьдесят пять тысяч. 716 трейдов. А теперь смотри, Вальдемар выступал и говорит, мы предполагаем, что пусть не быстро поскромничаем и трейд, коин э, из-за того, что он действительно будет востребован, так как арбитражником по-другому нельзя будет не купить, не пользоваться, не делать какие-то транзакции, не делать переводы, трейд будет популярен. И скорее всего мы достигнем там 0,1, 0,5. Допускаем, что он достиг только 0,5, но это же 32 тысячи долларов. Допускаем, что тебе не нужно будет их все продавать, ты тоже будешь этим пользоваться. Но, допустим, такое, что вот все-таки он стал один доллар. Binance Coin, BNB, знаете, он вышел с очень-очень маленькой ценой и очень быстро достиг там 24-14 долларов. Сейчас он на спаде, он был долго, долго держался в районе 8-9 долларов. Допускаем, что арбитражник, который так хорошо работает, тоже будет востребован. Бирже будет требовать и просто говорим, что это будет 0,1 доллар или 1 доллар. И не говорю, что это будет 10 долларов. Мечтать не как не запрещено. Если это будет 10 долларов, то вы получили сейчас в коинах подарок. Это будет для кого-то это 20 тысяч долларов, 50 тысяч, 70 тысяч, 100 тысяч долларов. Возможность здесь есть в этом, нужно просто посмотреть, вовлечься, посмотреть, как это, свои риски, все просчитать. Для этого еще раз рекомендую, посмотри записи несколько раз, посмотри на сам промоушен, посмотри, что такое не участвовать. Завтра многие вот тут локоть, но как бы ты ни пытался, ты его не укусишь ты не достанешь. И ты не сможешь получить 70% плюса и будешь жалеть, потому что придет момент, когда будет 30% бонуса. Когда маркетинг будет не удвоенный, а будет, извини, 10% в линейке в директ, в бонусе, да, а не 20. И в бинаре будет 12,5, а не 25. Но ты все равно это будешь делать. Если ты сейчас просто сомневаешься, то заставь себя сегодня разобраться с этим и успеть. Осталось тут 2-3 дня, когда ты получаешь удвоенный. И поверьте, сейчас у меня нет никакого мотивации, у меня есть просто понимание, желание объяснить вам, что это, вот это смарт-трейд, это маленький пример того, что нас ждет. Я смотрел изи Life, смотрел вебинары и видел, как в чате люди пишут, по-моему, компания и руководство, ну, основатели кинулись во все там грехи, начинать продвигать другие проекты. Это же надо столько присутствовать на вот этих изи лайфах и не понимать, что у нас нет главного продукта, у нас есть направление, у нас есть образовательный проект, у нас есть платформа для образования. И помните, я много раз говорил, мы очень… Ну, не переживали неправильно, но мы очень думали много о том, как бы не получилось так, чтобы наши люди не попали в то такое же самое тренинговое колесо, от которого мы хотели спасти сообщество, да? Что человек, попадая в, образовательное, в образовательные проекты, начинает вот просто уходить в обучение. Я хочу здесь немножко вот остановиться и сказать, вот что я так думаю, что происходит. Вы будете анализировать, ну, это мои мысли, а вы... Послушайте их и посмотрите на свои команды, посмотрите на себя. Может, вы увидите самого себя, а может, у кого-то увидите в своей команде, что происходит? Нет взрывного роста проекта. Мы чего-то там ожидаем. У нас нет, лично у нас у основателей нет ожидания взрывного роста. Мы понимаем, каким мы путем мы идем. Да, мы хотим, чтобы это происходило даже быстрее, но сдерживаемся тем, что нужно дать хорошие правильные продукты, нужно дать правильное обучение. Представьте, нам нужно дать обучение, как у нас правильно обучаться. Знаете, Есть такая фишка, я называю «ловушка знаний» или «тренинговое колесо». Что такое ловушка знаний, как я это понимаю? Вот, допустим, это, это, у нас это тянется со школы, с института, потому что в институте и в школе знанием, знанием обычно прикрепляли какой-то статус. Каким образом? Если ты знаешь, ты отличник, у тебя пятерка. Если ты не знаешь, ты двоечник, у тебя двойка за незнанием в школе и институте считались очень важными для жизни, и нужно было просто, достаточно было знать. В жизни, в реальной, это все не так. В жизни недостаточно получать знания и получать за это пятерку. В жизни ты приходишь, и получишь знания, но если ты их не применил, чего не нужно было в школе делать? В школе не нужно было применять знания. А в школе мы учились в самое время, когда идет основное развитие, плюс еще пять лет вуза. Представьте, 15 лет, 20 лет своего развития, когда ты реально растешь, и познаешь мир, тебя насыщают знаниями, которые не важны в жизни. Ну, Какая-то часть их важна, для, просто для, скажем так, для того, чтобы наполнена была твоя голова. Но в основном, когда, помните такую фразу, приходишь на работу и говоришь, забудь. Забудь или в бизнес, забудь то, чему тебя учили. Это не нужно, это тебе не поможет. Нужны тебе вот эти знания и вот такие навыки. Смотрите, что получается. Значит, со многими и нас, и я думаю, что у меня лично это было и не один раз, я думаю, и у вас у каждого было. Если было, прямо вот откройте микрофончик или там камеру вебинара, скажите, да, у нас такое было. Когда ты ставишь какую-то себе цель, и вот, конечно, получить цель, вернее, не достичь цели, тебе нужно получить в какой-то сфере, получить эти знания, чтобы получить навыки, начать действовать, получить навыки, получить результат. Но как мы только получаем какую-то порцию знаний, как-то в нашей жизни что-то такое происходит, какой-то вот в мозги, мозги, они же говорят, успокойся, ты уже знаешь, Чего ты паришься, все хорошо. И мозги создают отвлекающий манер. Почему? Потому что наш мозг рептильный мозг, он самый большой, самый древний, он настроен на защиту нас от всего нового, он же все, что новое, это страшно, у него нет опыта нового, есть пройденный, прожитый опыт и мозг блокирует, он создает абсолютно разные вещи, отвлекающие маневры, это защитный механизм нас от того, чтобы ты не пошел в что-то новое, в неизведанное. Как работает защитный механизм? Он находит какие-то Новые такие отвлекалки. Ой, слушай, тут еще есть хороший курс. Тут успоко... Ты уже это знаешь, а этого ты не знаешь. И ты попадаешь в вот это колесо. И у нас есть такое, что я смотрю, наши студенты начинают реально учиться на всех факультетах. Почему? Потому что здесь хочется быть отличником. Здесь есть картинка в жизни, что если я знаю, то все. Вот у меня успеха нет в финансах или там в отношениях, в деньгах, к чему-то. У меня нет успеха, потому что я мало знаю. Нет, друг, ты мало делаешь. Это единственный путь себе честно сказать. Подошел к зеркалу вчера, послушал послушался это, говорю, же, ты мало делаешь, ты просто дофига знаешь, но ты сидишь еще и еще слушаешь курсы. Я вчера пауза такая была, и прослушал три или четыре тренинга, не полностью, рывками, но я понял, что если я присяду сейчас на все тренинги, я просто умнее умного буду, но время, когда применять, нужно четко себе нарисовать свою картинку. И картинка должна быть, знаете, вот есть вот эта цель, которая называют эпическая. Ой, и везде это на тренинг же преподают, к сожалению, да. Вот мне нужен миллион. Блин, да у тебя сегодня тысячу долларов доход. Но ты рисуешь себе миллион. И мозг, мозг не видит это он не видит он не пустит он найдет тысячу поставит тысячу блокировок почему да он не понимает откуда это миллион у него страх иметь этот миллион это в мозгах запрет стоит на такую сумму а вот грандмастер у это вообще нет ни, ни одного компании грандмастера и уже год работает там да, все это не для меня а если опуститься от этого миллиона от этого грандмастера к менеджеру и посмотреть что мне надо всего лишь пять 5 человек в команду для полного счастья пять с которыми я буду двигаться жить и работать какое-то определенное время и мы достигнем вместе одновременно вместе достигнем успеха мне надо всего лишь пять лидеров чтобы стать мастером всего подумай всего лишь пять лидеров это пять человек у которых есть пять менеджеров Ребята, смешная квалификация. Нужно нарисовать себе это на бумаге, на картинке. И сейчас, чтобы стартануть, да, нужно пойти по этим маленьким ступенькам. К большому миллиону нужно проложить мозгу понятный. Мозг говорит, а ну 5 выпал. Ну в принципе, а сколько там у тебя? Так у тебя уже три есть. Мозг поймет, что 3 ты же сделал, значит три можешь. А вы знаете, что если у вас в команде не 5, а 6 по 6, то это уже не наши 38 биткоинов, которые мы привыкли видеть в линейке, а это 92, 92 биткоина. И даже если он будет по 1000, а он будет и 10 и 15, то считайте суммы. Рисуй себе картинку, пиши их, что ты хочешь. Но пиши не просто, хочу иметь там 38 биткоинов, а как я могу? Покажи уму, что, да слушай, мы уже три ступеньки сделали, три приглашения, мне осталось два. Ты согласен, что два мы вот так сделаем? И он согласится. И не будет вот этого препятствия. Потому что... У мозгов есть много фишек, как нас не пустить. Ловушка знаний – это одно из, которое нам привили в наши годы развития. Школа, институт, повторюсь, нам давали знания, и мы понимали, и мы привыкли сейчас получать знания, и как мы только получим, у нас проходит такое успокоение. успокоение. Или вторая ловушка – это успокоение первым результатом. Вот подключил пять ВИПов, такой, фу, пять ВИПов есть, я свою работу сделал, и теперь они делают. И ты даже не понимаешь, как ты останавливаешься, как останавливают люди, как Лена сегодня говорила. Ты становишься пробкой, пробкой в бутылке вот это желание и возможности, когда этот джин твой командный не может вылететь, И ты встал и стоишь, и команда стоит. Тебе сейчас нужно пересмотреть, я не говорю терминировать, убирать, менять, закрывать чаты, тебе нужно пересмотреть и добавить к тому, что ты создал, причем принять свой результат. Вы же понимаете, что получается? Я спешу, сейчас не буду спешить, буду тише говорить, сколько времени осталось. Ого. Что получается? Люди саботируют свой результат, не признают. Для чего? Это очень Хорошо Вот, допустим, меня интересует там, миллион долларов, мне не интересуют ваши деньги, сколько я слышу, и думаю, что вы слышали, покажите деньги в проекте, у вас их нет. Денег в проекте нет, и люди не видят эти деньги. Я в последнее, последнее крайнее время провожу встречи, я часто слышу, а что, у вас здесь деньги в проекте? А мы там слышали, у вас никто не зарабатывает. Слышали такое? Я уверен, что вы это слышали. А получается, ставим себе цель, хочу миллион, но не вижу, как заработать там в линейке, в бинаре, не, не знаю маркетинга, а маркетинг – это контракт между тобой и компанией, что ты за какие действия проработаешь. Тебе просто не просто маркетинг, а тебе нужно действовать по этому маркетингу. Написать. А маркетинг очень простой получается, менеджер, да? VIP, 5 VIP, менеджер, два лидера, три лидера, пять лидеров, мастер, три мастера, пять мастеров, гранд мастер. Все это высшее. Так ты же не просто статус получишь. За это время, пока ты пройдешь домашнее задание, просчитай на своем статусе сейчас, сколько ты получишь дохода, если ты сейчас возьмешь с сегодняшнего дня, сделаешь одно приглашение випа и проведешь его до менеджера, проведешь его до мастера. Тебе надо всего лишь 5 шагов и сделать. Взять человека, довести его до менеджера и до лидера. Еще одного до менеджера, до лидера. При условии, что у тебя 90, или там 50, или 80% работы этой уже сделано. и просто не делаешь дальше. Это вторая ловушка успокоение на результате, который я сделал. И невидение этой ближайшей ступеньки. Поставь себе цель в миллионы долларов, во что-то, но обязательно вернись в текущий момент и прорисуй маленькие, короткие ступеньки, шажочки. И наша вот система э, лидерской ступеньки, ну, менеджерской ступеньки, она очень, очень легко показывает, что на самом деле, добавляя по одному випу, по одному мастеру, ты очень быстро достигнешь результата карьерного, а параллельно с этим, попутно ты получишь деньги, потому что деньги – это не цель, деньги – это средство. Поставь себе вот, какую-то цель в средствах, какую-то цель в статусах, в карьерах, командой, командной работе. Поставь себе цель, что ты хочешь заниматься благотворительностью и отдавать минимум там, 100 тысяч на благотворительность. Это десятина, у тебя миллионный доход должен быть. Если ты хочешь отдавать десятину тысячу, то у тебя будет 10%, у тебя будет доход 10 тысяч. Поставь себе 100 тысяч. Поставь себе цель, на какую сумму ты хочешь помочь миру. Я хочу помочь миру на сумму 10 тысяч. Вселенная, делай, что хочешь, мне надо доход 100 тысяч, потому что мне надо десятку отдавать. Пожалуйста, придумай как-нибудь, а я готов для этого действовать. Вот мои знания, вот мои навыки, опыты, вот мои первые шаги. Я пошел делать, а ты напрягись. Ты понимаешь, что мне для этого надо 15 лидеров, мне надо 15 менеджеров, мне надо 20 человек, мне надо команду 5-7 тысяч, чтобы в каждом проекте, в который заходит, я мог получать вот такие баунти, такие токены, такие подарки, такие вознаграждения в виде признания, в виде поездок, в виде целей, в виде собственного собственного достоинства. Теперь смотрите, еще один, еще один пример. Мы с вами посмотрели сейчас кнопочку «Проекты». Вот я хочу, чтобы вы поняли, вы, вот придет момент, вы понимаете, что я такой, нажимаете кнопку «Проекты» и смотришь, Блин, в каком проекте я еще не участвую? Бам-бам-бам-бам, ой, прозевал. Тут, оказывается, зашел какой-то проект, на изи и я пропустил, где-то говорили, нажимаешь кнопку, приобретаешь, бах, у тебя пошли баунти. У, пойми, что это будет. И тебе не нужно будет переподписывать людей, завлекать новых. Просто у тебя будет возможность вовлечь кого-то. Вот, человек говорит, меня база знаний не интересует. Ты кнопкой проекта начинай работать. Придет момент, учись, когда только два проекта, учись уже этой кнопкой работать. Учись работать маркетплейсом. Смотри, показывай на маркетплейсе. Допускаем такой вариант, что создалась. Мы же ну, не просто рисуем, надо ну, расширять свое мышление, мозги, да, расширять. У вас есть команда, в которой есть 5 менеджеров, 5 лидеров, отстроено, вы получили эти средства. Но что происходит сейчас? Вот есть, это же смотрите, мы нарисовали линеечку. Скажите, пожалуйста, ответьте мне, сколько вот у этого человека, в данном случае, это же мы просчитали ВИПов, да? Сколько у этого человека в бинаре стоит человек? Скажите. Алло, ответьте. Кто смелый? Берите микрофон, ответьте, сколько человек у этого стоит в бинаре? Да, мы берем полную цифру, что все это состоялось. 3125 человек ВИПов зашло. Сколько в бинаре в бинаре у этого человека? Ноль. Сережа, это же только линейка. Нет, ты, ты не понял, линейка просчитана, это ВИПов, это столько ВИПов зашло, чтобы вот это а? получилось – 3125 ВИПов. Сколько в бинаре у этого человек людей? Получается… 360? Да. 3905. Вот Нет, 3125, Совершенно получается. верно, в суммарно 3125 ВИПов – это значит 3125 человек в бинаре, согласны? Теперь смотрите, заработал наш marketplace. Как он работает? В маркетинг, с любого продукта, когда заходит в marketplace какая-то сумма, какая сумма, в основном это 40 на 60, 50 на 50 по договоренности с поставщиками, производителями. В данном случае я говорю о первом нашем продукте. Мы взяли тестовый продукт, пластырь. Почему такой продукт? Легко продвигаемый, легко распространяемый, компания заносит на себя все, всю логистику, оплаты, и то там сейчас тестируется с нами, соединяем систему, мы на этом тестируем. Но допускаем, что в маркетплейсе будет там тысяча таких продуктов. Вот этот продукт стоит, по-моему, там 100 долларов из них по проекту 40 на 60. 60% производителю, 40%, 40 ушло в маркетинг. Значит, из 100 долларов 40%, 40 долларов пришло в маркетинг. Как оно распределяется? Это, вам нужно прямо вот этот слайд снять для себя, смотреть, что будет происходить с тобой в ближайшее время. Почему мы говорим, easy Amazon сделает нас богатым. Смотрите, 40 долларов и 100 долларов пришло. 45% пойдет в бинар от этой суммы. И 50% пойдет в линейку. Значит, на первый уровень 40%... Давайте так. 40%. 50% от 40. Сколько это? Кто-нибудь со мной беседуйте, чтобы я 20 понимал, долларов. что... Окей, okay, 20, 20 долларов пошло в линейку. Из линейка распределяется. От 20 долларов 40% идет в первую линию. Сколько? 8 долларов. 8 долларов. И остальные линейки по 3 доллара. Ну, 15% 3 доллара. Значит, 8 долларов, 3, 3, 3, 3. Все, 12, 20 долларов. 20 долларов упало сюда. Смотри, что получится с бизнесом. Просто мы сейчас рассматриваем один продукт. Может быть, кому-то не нравится пластырь, а зря. Да? Потому что как раз Новый год нужно почистить тело, почистить дом. И вот, вот реально очень крутой продукт. Смотрите, что произойдет. У тебя сформирована команда, и люди со временем, пусть в течение там, вот сейчас промоушен, кстати, там какой-то промоушен идет, надо послушать, там берешь э, две коробки третьего подарок. Я посчитал, что один пластырь получается, по-моему, один доллар. Один доллар, чтобы почистить себя и всю семью. Это три коробки, это 90 суток, 90 суток. А тебе надо только 30 суток, чтобы сделать чистку организма, который там 5-6-7 лет последних не чистил. Он вычищает грязь за несколько лет. Смотри, что произойдет. Команда, допустим, вы, пусть это не пластырь, пусть это будет, ну, что вам, там крутая ручка, крутые наушники, какая имиджевая вещь, и сообщество купило по 100 долларов, и по этой схеме у тебя будет 11 740 долларов. При этом ты не строил какую-то новую команду. Ты не запускал какую-то компанию. Теперь представь, что твоя команда сформированная, твой бинар сформированный, постоянно тебе приносит продукты, потому что там появилась вот такая ручка. Потом появился вот, у меня тут какой, вот такой кремик. И ты получаешь, ты представляешь, потом какой-то приборчик, потом какой-то телефон с каким-то логотипом. Появляется продукт, и в твоей сети ты просто, даже ты, честно говоря, может быть, сам не купишь этот продукт, ты может и не участвовать, но в маркетплейсе он появился, и кому-то этот продукт нужен. Не знаю, донес я вам или нет, что такое бинар сейчас. Чтобы вы не переживали по поводу того, что я как услышал, люди пишут, отвлеклось руководство, уводят компанию от главного. Вы что думаете, что у нас главное – это обучение? Главное – это ваша осознанность, это наша осознанность. Главное – понять, где мне что нужно нашлифовать, чтобы я стал этим бриллиантом, где мне нужно что-то подточить, какой навык мне нужно получить, чтобы жизнь моя расцвела. Задание домашнее – нарисуй, Новый год идет. Садись и делай себе баланс, диагностику. Колесо, рисуй колесо если надо, кому-то сброшу шаблон, прям распечатывай на такой лист и рисуй его, рисуй по чесноку, не ври себе, не надо, никто не увидит, запечатай его в конверт, поставь перед собой цель. Сейчас есть смысл, ну, у нас всегда в этом есть смысл, есть такая определенная, знаете, Новый год нас подталкивает, подошел конец года. Мы делаем свои какие-то результаты. Сейчас нужно дать себе оценку. Почему я говорю, сделай обязательно, сделай себе диагностику. Вот Галина выслуха мне вчера звонила, к сожалению, по-моему, нет ее здесь, потому что я вчера тот раз ее звал. Она как занимает, она делает какой-то бесплатный мастер-класс сейчас по очи, ну, очищению пространства. Помните, мы когда-то это делали? Я говорил, что насколько важно вот, взять для себя один день паузу и понять, насколько ну, как я себе говорю, захламлена бывает квартира, рабочий стол, рабочий стол компьютера, убра шкафы, убрать это захламление. Это ж не зря говорят, что есть, если ты вещь один год, два года, не сезонная, просто, ну, год-два не одевал эту рубашку, или не пользовался этой книгой, но возьми ты ее, подари, продай, придумай что с ней, очисти пространство. Точно так это касается и головы, и нашего компьютера, гаджетов. Иногда люди говорят, мне не приходят сообщения, это настолько не непрочитанных много, настолько забитый компьютер, настолько забиты наши там, мозги, забито наше пространство. Почисти пространство, создай вот для себя видение, картинку. Мы вот с Еленой договорились, что мы за, за эту неделю сделаем полное преобразование. И мы ведем финансовый отчет. Я уверен, что многие из вас это делают. Но послушал там Бурянина, послушал во второй раз, третий. Сегодня в 5 утра, представьте, я проснулся в 5 утра, это мое время. И я позавчера слышал одну информацию. Сегодня случайно открываю почту, открываю, и мне информация из двух разных чуток приходит на и та же информация. И вот прямо идет как команда, сейчас ты должен, ты до, ну это для меня, я, я себе понимаю, ты ничего не должен, но ну, подумай об этом. И мне идет такая команда, сейчас ты должен полностью подвести итог, определить свое локальное какое-то дно, да, вот для тебя сейчас, я почему говорю дно, это, ну не дно, а локальный, скажем так, ну, твой финансовый статус, подведи итог, сколько у тебя сейчас денег, убери все кредиты, долги, сколько всего денег. Сколько ты э, инвестировал? Что у тебя происходит? Просто нужно полностью подсчитать финансы. И сделать это не только в финансах, а сделать вот по этому колесу гармонии полностью все. Полностью определить себя, нарисовать себе честную картинку. Это твоя точка отсчета. И всегда говорю, без точки отсчета э, ты не сможешь сдвинуться. Никто не сможет сдвинуться, потому что если ты находишься в иллюзии по поводу себя и каких-то там отношений, в иллюзии по поводу финансов, а из-за того, что мы пользуемся часто кредитными плечами, чем-то еще, ну, как бы, ну, вроде как все хорошо, но точной картинки нет. Я для себя начал писать, и когда я написал расход, вбивал в таблицу, расход бензина на машину, я реально заиск, я даже не представляю, и я думаю, что многие из вас я, я говорю, сколько мы тратим на бензин? Не знаю. А сколько в месяц на еду вообще? Ну, приблизительно, ну да, может быть, а точно мы знаем, мы можем нарисовать эти диапазоны, и тогда у нас появятся свободные средства, у нас легко будет это делать, легко продвигать себя. И участие вот в таких проектах, я уверен, что многим из вас Smart Trade сейчас, да, принес за эти две, ну, полторы недели, как мы участвуем с 1 декабря, по-моему, да, за эти там полторы недели принес, может быть, больше, чем ты зарабатывал в визи -визи за неделю. Вы понимаете, что мы подходим к тому моменту, когда машина от медленно-медленно начинает запускаться. Многие говорят, ой, уже год проект не запущен, проект отстраивается, выстраивается взаимодействие, отношения. Там, представьте сегодня крутой какой-то пластырь может тебе принести 10-15 тысяч дохода из твоей встроенной сети, а потом это будет 100 видов продуктов. И из этих 100 видов продуктов ты 10% купит один, 10% другой, 10% третий. Это не 10 проектов, то, что в вебинаре звучало, что уводим, у, на, приходится начинать другой проект. Не надо никогда больше ничего начинать, потому что платформа Изи была создана для того, чтобы, как я говорю, давайте ну, создавали проект, что давайте никогда больше не будем работать. Это не значит, ничего не будем делать, не будем работать ради денег. Услышьте меня, цель, чтобы наше сообщество ради денег больше никогда не работало. А работал в свое удовольствие, действовал, ну даже работал неправильно, просто жила правильно. А за то, что ты правильно живешь, денег много вокруг. Послушайте Светлана Михайловна Белоус. Она как, реально доказывает, я денег стал видеть гораздо больше. Она говорит, просто проявите вокруг себя деньги. Денег, мы усыпаны деньгами. Зайдите в любой гипермаркет, в какой-то торговый центр. Вы посмотрите, сколько стоит машин в новых салонах, да? сколько продается шуб, хрусталя посуды ну любых гаджетов миллионы телефонов продаются вы представляете сколько денег в мире не видишь иди в гипермаркет по всем этажам 5-7 этажей пройди и посчитай вот, посчитай так одна шуба стоит там тысячи долларов сколько в этом салончике тут висит 100 шуб сколько денег здесь висит зайди в салон автомобильный сколько автомобиль стоит 100 тысяч сколько тут стоит автомобилей это только то что ты видишь ты должен понять Вокруг тебя немеряно денег. Вопрос, почему ты их не видишь? Смотри наши, ну не наши, смотри тренинги, тренинги наших асов, да? наших практиков, когда говорит: ты вот встряхнись, встряхнись в этом мире, посмотри вокруг сколько денег, ты, почему ты их не видишь? В моей жизни нет. Нет, ты лжешь себе, это в твоей жизни. Ты живешь в этой горе, в этом городе, в этой стране. Ты живешь рядом с миллиардерами, миллионерами. Вопрос, почему у тебя такое отношение к деньгам? Мышление бедного человека, так пока ты не начнешь мыслить как богатый и делать как богатый. Знаете, иллюзия. Ну, вот все пишут, если ты будешь мыслить как богатый, ты станешь богатым. Да фиг там. Мыслить это мало. Ты, да, начинаешь понимать, ты начнешь думать, говорить, но тебе надо еще делать то, что они делают. Прийти к этому результату. И первые наши шаги, так как мы говорим о нашем проекте, может быть, один из таких, вот, ну, я для себя нарисовал, один из самых простых путей развития себя, это сделать маленькие шаги каждый день. Вчера Маринович, он, да, Маринович выступал, помните, он задал вопрос, чем отличается, что общего у бизнеса, еды, спорта, секса, регулярность. Один человек, один вид в неделю – это твоя цель. Или два, или один, один партнер, неважно какой, мне нужен партнер в день. Basic, smart смарт, лайф, неважно, мне нужен человек, который зайдет, а дальше я с ним поработаю. Я проявлю его интерес, покажу ему деньги какие есть, какие есть условия. Я не знаю, что ему... Поговорю с ним, я покажу, что ему нужно. Я поговорю с ним и покажу, каким образом Easy бизи сможет в его жизни стать решающим фактором для решения каких-то проблем и задач. Все. Я ему просто покажу. После того, как я поговорю с ним, я пойму, что он хочет, что ему нужно. Ничего не хочет, ничего не нужно. Следующий. Next. Ладно, ребят, мне надо остановиться, потому что уже 10-15. Я хотел бы у вас там буквально... Берите микрофончики, дайте обратную связь, скажите, понятно ли донес, что получилось, поговорите со мной, а то я, баба-баба, -ба -ба, я уже час говорю, хочу от вас услышать что-то. Не, не имеется в виду слова там, благодарность или что-то, просто дайте обратную связь, ощущение, что вы почувствовали, какие шаги вы можете предпринять. Я увидел, Наташа взяла микрофон, Наташа, тебе слово, я микрофон не включаю. Да, Сереж, ну спасибо, действительно, эти вещи очень важны, и важно, что мы тоже это самое говорим, и важно, что вот все а, мы находимся в одной этой энергии. Я очень рада, что к нам зашел Smart Trade Coin потому что через этот проект люди начали заходить в ACP. Это еще одна дверь открылась, еще одна дверь открылась для тех людей, которые действительно пока что да мне обучаться, я и так сильно умный. Умный, но не применяешь, да? А через Smart Trade коин они заходят, а потом услышат Мариновича, а потом слышат других людей, и они говорят, вау, так я ж не знал, что у вас тут так круто, да? И действительно, вот... Надо Галину Веселуху еще. Хочу тоже, Сережа. Ну, эта техника работает. Мы еще когда в кабулете ездили, мы прописывали круг жизни. Он у меня лежит в конвертике запечатанный <laughs> до сих пор. Таша, пора распечатывать. <laughs> пора распечатывать, сравнить, Давай, выровнять колесо. Ты увер... Я уверен, что там процентов что-то изменилось. процентов да, нет, Я его распечатываю, просматриваю, у меня сейчас совсем другое колесо, вот благодаря изи-бизи, осознаниям, я хочу сказать, что действительно наша осознанность и наши отношения, люди покупают нашу уверенность, нашу осознанность и наше вот это трепетное отношение, что я считаю, проект изи-бизи, вот для себя, это как мой ребенок, который растет, набирается опыта и... Каждая мать э, хочет преподнести своего ребенка классно, э, супер, и так оно и есть. Вот стопроцентная вовлеченность. Если мы это будем показывать другим людям стопроцентно, ну, не просто как очередной какой-то проект, ну вот посмотри, нет, а вот с тем трепетом, который у нас есть, вот с тем желанием, потому что действительно человек получает и знания и получает среду, в которой он развивается, и получает новое видение, и получает и новые финансовые возможности. И действительно, одна и та же команда — это то, наверное, когда мы мечтали еще, наверное, с Интвея, да, Сереж? Что класс, все товары будут продаваться на одной площадке. И действительно, неважно, кому какой товар понравится, я тоже вижу в маркетплейсе огромную силу, огромную энергию и со стартапами тоже. И вот то, что у нас сейчас датчик работает. Мы вчера проводили презентацию. У нас была одна женщина. Мы сказали более сетевиков, которые есть, да? Как я делала сколько товарооборотов, как меня терминировали в компании. Ну то есть и что вы в изи Бизи этого нет. И открыли смарт показали счетчик. Она говорит, сколько стоит VIP, и я хочу на 300 долларов Smart Trade Coin. То есть человек всего лишь на надо 42 тысячи рублей, так как мы заходили на VIP. Сейчас можно зайти и на vip и в смарт-трейд-коин. И я говорю, ну супер. И она говорит, мне надо это сделать быстрее, чтобы я в субботу уже могла приглашать людей. Потому что сетевик, потому что понял важность, потому что хотя ей там уже 60 с хвостиком, но она говорит, я увидела здесь деньги, я их просто здесь почувствовала. Поэтому спасибо, Серёж, вот такие встречи, они очень важны. Это вот заряд на всю неделю. У кого этого заряда нет, у кого есть, тот и так двигается, да? Ну, а для команды это очень важно. Спасибо. Спасибо, Наташа. Я думаю, что мы, наверное, будем все-таки в понедельник по утрам это делать, чтобы вот получался такой у нас понедельник Easy Life вечером, а утром мы будем получать, ну, командную порцию, будем обмениваться. Причем я не собираюсь как бы все время, вы знаете, что я, сейчас у меня позиция, и преподают спикеры, я не хочу выступать в изи-бизи на платформе пока, ну, не вижу, уже столько много реальных профессионалов, которые я сам учусь, зачем мне становиться, Но в команде, в команде, чтобы ты, Наташа, там, Сивара, Олег, у каждого у нас есть опыт, и мы и там вот эти командные встречи будем проводить вместе. Я думаю, мы э, собирать команду будем уже в Ютубе, а здесь будем 5-6 спикеров, чтобы вместе качали какую-то тему, показывали, показывали команде свое состояние, свое видение и свои действия. Самое главное, как бы мы быстро росли. Я думаю, что Наташа, до да, лидера один шаг, я считаю, что вам еще до мастера. что Олег сказал, что я стану мастером. У нас Лена говорит, у меня нет выхода, я тоже стану мастером. Я знаю, что Севара в ближайшее время станет мастером. Поэтому мы все, Я не говорю, что вот такая цель, мы первые мастера в компании. Хотя, почему бы нет? Почему бы не стать первым гранд-мастером в команде? Ну, почему бы нет? Ставьте цель. Это амбициозная, хорошая, честная цель. Потому что сам ты не станешь. Но ты поверь, когда ты станешь, у тебя сколько будет в твоей команде будет мастеров, сколько менеджеров, лидеров, гранд-мастеров вокруг тебя. Это круто вообще. Да. Спасибо, Наташа. Кто еще хочет сказать да. там пару слов? Я хочу сказать еще. Вот я вчера смотрела интервью Майкла Роуча. Это то, что нам порекомендовал Володя Бурянин посмотреть. И он говорит, ребята, если вы хотите достичь цели, найдите трех-четырех человек, которым вы поможете достичь эту цель, и вы достигнете свою. Я понимаю, что мне надо пяти людям помочь закрыть лидера. И я даже не смотрю на статус лидера, он автоматом закроется. И если я им помогу закрыть статус лидера, я закрою статус мастера. Совершенно верно, это, вот, это ну, истина жизни. Ты хочешь чего-то достичь, да? у, у людей тоже есть такие цели, помоги их в их целям, и зачастую даже ты помогаешь где-то в другом месте, не обязательно помогаешь здесь стать лидером, чтобы стать мастером, да? ты помогаешь ему закрывать цели, и в это время кто-то помогает тебе твои цели закрывать. Мир так устроит. Очень, правда, круто, здорово, что сейчас нас, как бы это будет все в системе работать, и такие встречи очень нужны. По поводу вот, встречи с Галиной Веселуха, пока еще не определились на поле конкретные какой-то даты? Она мне так... вчера написала, я так понял, что она там сейчас с ним в командном чате, давайте сегодня с ней переговорю, она готовит бесплатный, у нее какой-то есть там платный курс Нового года будет, да, она готовит свою команду, набрала, со своей командой работает, но я думаю, я говорил, что если ты хочешь, то для нашей команды могла бы ты, провести какой-то вебинар по этому поводу, как раз в преддверии вот Нового года. Давайте с ней сегодня переговорю и, может быть, на этой неделе, даже в серединке недели, максимум, что чтобы на следующей нашу командную встречу. но ну, я думаю, это будет раньше. Давайте на этой неделе, кто хочет, мы здесь объявим и зайдете к ней и проведете, ну прослушать Я тоже с удовольствием хочу посмотреть,